Ну, как, адвокат, дьявола, ты? Понял? Да? Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Бублик заткнись. Сейчас понял? Давай. Ай, ты мой маленький. Эй, товарищ. Спасибо, скажи. Постом виляет. О, а, тем более. Как ты тут живешь? Нормальный он живой. Все, все в порядке с ним. Сейчас смотри, он чистый. Его помыли, видать. Мать вылезла. Ну, шикарный им обед сегодня, да? Мы хорошие, не бойся, у нас нет друзья. Вот он наш капитан, капитанчик. Ну шикарно, у меня на день рождения такого обеда не было, как у вас сегодня. Опять вышел, аппетит есть, все нормально. Еще тренажеров для собак привезли, короче. Вон их сколько, вот сколько тренажеров для собак. Вот так вот почистил территорию. Ну-ка, поясни, что тут у нас будет? Вот это, что такое вот тут? Заходят, ложатся домики двухэтажные, и там они чувствуют, в принципе, себя довольно-таки уютно. На этих домах в дальнейшем будут строительства таких же сказочных домиков, чтобы это было полноценная сказочная деревня, город собак. Вот эту лопату нам подарили добрые люди. Спасибо им за это. Ты как телевизор у него. Говорят, развлечений нет у собак. Работай, папа, работай. То есть это удобно, когда тебе рукоприкладство применяет, вот так вот сделал, и сразу видно. что тебя трогает, да? Вкусы тебе, А? Товарищ? Подчавкай хоть немножко. Что у них сегодня на обед? На обед? Мясо скашит. Мясо скашит. Вылизывает начисто. Сейчас понял? Давай. Ай ты мой маленький. Хватило голоса да, позвать нас? Сила к воле, к жизни есть, значит живет. Эй товарищ, спасибо скажи, постом виляет. О, тем более. Как ты тут живешь? Вон он этот, дохляк. На видео не видела, как мы его вытаскивали? Нет, Пробуй подойти. Нормальный он, живой, все, все в порядке с ним. Ну так он три дня там лежал, конечно. Сейчас смотри, он чистый, его помыли видать, мать вылизала. Принеси, пожалуйста, еще там эти пакеты. Что, еще будешь? Все, на свои же, на, на, покушай, ням-ням, что будешь кормить? Угу. Ну шикарный им обед сегодня, да? Иди, иди, кушай, мы хорошие не бойся. у нас нет ружья. но он видать не падал никуда все давайте отходим чуть иди-иди-иди кушай вот он наш капитан капитанчик заслуженный капитан Пускай oh, восстанавливается. Ну, шикарно. У меня на день рождения такого обеда не был, Как у вас сегодня. Опять вышел. Аппетит есть, все нормально. Ну, все. Видно, что ему помощь-то не нужна. А это то место, где мы нашли позавчера погоны. Вот тут подъезжало что-то вроде газельки. На задней оси по, по два колеса. Вот он подъехал. Ну Колеса, видно, узкие. Скорее всего, газель какая-то. Пикап, может быть. И вот тут вот, вот. Еще тренажеров для собак привезли, короче. Вон их сколько. Все. Вот тут тренажеры для собак. Вот это все тренажеры. Вот сколько тренажеров для собак. Самое главное, погоны теперь проблематично найти новые. Так, единственное изменение, вот эти двоечка переместились вот сюда. А раньше были вот здесь вот. Что тут не убрано? Все так же. Тут же мусор. Те же замки. Ведро появилось. Все то же самое. Ну тут небольшие изменения. Здесь тоже без изменений. Это у нас заезд, а вдоль заезда вот тут мусор лежит и какие-то непонятные металлические конструкции. Железобетон, возможно, мост какой-то разбирали, непонятно, что это такое. Но по идее дорога за, за вот этой вот стеной железобетона должна проходить. Не вот здесь вот, а вот туда она за железобетон должна проходить. Так вот, почистил территорию. Ну, это скоро уберу. ну ка поясни что тут у нас будет вот это что такое вот это площадка под домик будет строиться домик из шлакоблоков получится домик два с половиной на два с половиной на 2. На 2. Вот, высота будет 2 метра всем привет Сегодня зимний солнечный день, и Верность ТВ решила опять подарить вам ролик. Каменное сооружение довольно-таки надежное. Сегодня минус 10, и наши барбосы ну, сейчас или поиграть, побегать на солнышке, видно, что они сейчас носятся. Но тем не менее, тем, кому холодно, уже находятся, живут и греются в этих домах, там, где теплая температура, вы можете наблюдать, что... Там тепло, греют полы. Это я вам сейчас покажу на другом домике. И там сейчас на данный момент, вон, я вижу, собака лежит. Саня, покажи нам, кто там ночует сейчас. Не ночует, а живет. Вот, я вам сейчас покажу. Заходят, там теплые пол, они греются. И чувствуют себя прекрасно. Работает датчик, полы греются, там тепло, все как положено. Свет в домике включаем на ночь. Для наших лохматых друзей. Заходят, ложатся домики двухэтажные, там... Они чувствуют, в принципе, себя довольно-таки уютно. На этих домах в дальнейшем будут... Строительство таких же сказочных домиков, чтобы это было полноценная сказочная деревня, город собак. В будке у собаки должно быть плюс 7 градусов. У нас там 100% больше. На 10 собак. Но мы предполагаем, что их здесь будет собираться гораздо больше. По 12 по 15 собачек будет. Вот это самый оптимальный вариант, который подходит для содержания животных и под законы, под все остальное. Обратите внимание, как из трубы валит дым. Просто... Ну, чудесным таким образом. Для имитации дыма как, как вот деревня топится, дым идет Наши питомцы могут зайти и погреться И ночевать на теплых полах Это круто, просто круто Целая деревня, целый собачий городок Город, скажем так Я не знаю, как мы его там назовем Гавгород или Как он будет называться, не могу сейчас сказать Твой город, если он начал существовать Он рано или поздно разрастается Разрастается его инфраструктура и все остальное И здесь также. Вот вечером здесь, когда мы включаем свет и очень интересно со стороны наблюдать, как стоит небольшая избушка. В ней тепло. В окнах горит свет. Это круто на самом деле. Надеюсь, собак, да? Ну где-то в районе 10 собак здесь будет, будет получается вся площадка. Это будет зона выгула. Тут просто будет забор. Собаки будут на свободном выгуле. Огорожена будет забором. Так как по новым законам содержание собак на спи можно только охранных. А выгул сколько будет? 10 на 2, 20, 20 метров? 20, 20 квадратов, да? Да. Вот. То есть домик двухэтажный на 10 собак и до да. 20 метров выгул. Да. Чтобы собаки тут будем подбирать по характеру, это такое содержание собак... Подожди. Бублик, заткнись! Чего? Какое содержание собак... Помогает для их социализации. Это ну все бесполезно Запись. Спасибо им за это. Да не за что. На здоровье. Благодарствую. Благодарствую. активно помогает на трамбовую кучу. Янис, Янис, иди помогай. Устал. Ну, работался, парень. Смотри, то ты как телевизор у него. Говорят, развлечений нет у собак. Давай-давай, не отвлекайся. На вещи можно смотреть вечно. Как течет вода, как горит огонь, как кто-то другой работает. Вот я не спознал дзен, да? Ты работай, папа, работай. Они грубо говоря, 30 метров Мы профессионалы, так что будем делать больше. Слушай, классный телефон, тут есть этот, обзор на этот угол. А, То есть, когда направляешь на себя, он не только тебя захватывает, но и вот, вот там а. вот и там. То есть, это удобно, когда тебе рука прекрасно применяет. Вот так вот сделал, и сразу видно, кто тебя трогает, да? И они сходили подписку, но у меня то скажут, я тебя чувствую, трогаешь что ли? Кусните, а, товарищ, Почавкай хоть немножко. Сейчас, Что у них да. сегодня на обед На обед? Мясо с кашей. Мясо с кашей. Да. Больше мясо каши. Собаки получают полным лицом. Овощи, мясо, каши. Как положено. Когда каша вкусная, то и миски чистые. Да, Янис? Чё, чё ты с Гренбаром с Гренбаром? А можно вам грязную посуду привозить? Если только после вкусной еды. Можно составку меня? Ну, я смотрю, вылизывает начисто. У меня уже руки отваливаются. Рыжик? Водку ждешь, да? Домик ждешь? Снова. Снова. Снова.